Слышь, скрипит. Кто скрипит? Ну не я же. Диван. Слышь, московская фабрика делала. У меня никогда не было отношений со взрослой женщиной. Со зрелой женщиной. Все точно так же, как с молодой. Только значительно дороже. Это по-настоящему.